Интересную информацию, как надо слушать? Внимательно. Внимательно. И самое главное, не болтать. Потому что вы ну, сами понимаете, что когда вы болтаете, не слышно и вам, не слышно, не легко и выступающим. Поэтому новую информацию для вас будет интересно. Тем более, я думаю, что все этот вопрос рассматривали в теории, сейчас более практический вариант. Как же все-таки почерк помогает при персонала персонал вам рассказывают. Поэтому, пожалуйста, особенно там, кто сзади, да, молодые люди, вы ответственны за тишину в вашем секторе. Договорились? Все. Соответственно, пожалуйста, даем слово. Всем приветствую. Меня зовут Ирина Бухарева, я эксперт-графолог. Попрошу задние ряды по возможности сеять поближе, потому что волосы у меня все-таки тоже важные. Есть такая. И сегодня я хочу вам рассказать о применении кратологического анализа почерка в вашей будущей профессии. Кто-то из вас, естественно, захочет пойти дальше, уже более глубоко изучить это все. И тогда я дам вам такую возможность. Но сегодня я хочу, чтобы вы для себя поняли, что это такое, как это используется. Можете взять тоже какие-то записи, делать себе пометочки, потому что сегодня буду рассказывать очень интересные вещи. Хочу рассказать вообще немножко о себе, что я, что я как я вообще пришла в антрофологию. Я росла вообще в обычной семье, и у нас было принято, что у меня, за брата, решали родители. И было выбрано, что мой путь это Министерство иностранных дел, это языки, это работа с документацией. Собственно, куда я пошла учиться, я отработала с 10 лет, если там Первое образование меня организатор дела производства очень интересно в архиве, но ну, какой-то могу доверить. Я понимала, что это не совсем та работа, которой я хочу заниматься, но у меня не было какого-то такого понимания, куда я хочу пойти, чем я хочу заниматься. И когда я уже собиралась уходить оттуда, мне приложили командировку. Латинскую Америку, коста вот. Кому было бы интересно пожить за границей? Может быть, где есть а, океан, где есть море? Вот и мне тоже стало интересно. И люди вокруг говорили, вау, здорово, ты едешь в Коста-Рику, это другое конец лета. Это так здорово, это так интересно. Но когда я приехала туда, оказалось, что та же самая работа, ничего, собственно, не поменялось. Те же бумажки, та же рутина. Единственное, что не было зимы, но был очень сильный такой тропический дождь, и я промокала, меня зонтики не спасали вообще И все это уже вдали от дома, вдали от близких. Ты понимаешь, что ты уехать не можешь, потому что у тебя контракт, потому что у тебя договор, и тебе нужно выполнять свои обязательства. И именно там я натолкнулась на американском сайте на информацию о грофлогической методике. Мне стало интересно, действительно, это работает. Я протестировала себя, я протестировала коллег, очень хорошие зрители, память и доступные документы у меня тоже было. И тогда я задумалась, вот действительно, тем ли путем я это, то ли направление я вообще выбрала, мое ли это. А тогда приехала, я стала параллельно уже обучаться тропологии, искала долго обрыла весь интернет. Интернет почему-то выводил меня очень упорно на трехмесячных курсах в Казахстане. Я до сих пор не понимаю, почему именно Казахстан, но дело не в этом. И потом я уже натолкнулась на информацию, что специалистами именно нашего института, они востребованы и службами безопасности, и судебными органами. А именно в Израиле практически ни одно собеседование не обходится без участия групполога. И поэтому я пошла учиться туда. Мне стало интересно. Я вложила большие деньги в свое обучение, порядка 5 тысяч долларов на тот момент. Большие достаточные деньги, я думаю, можно меня понять. И потом, естественно, повышение квалификации. И получилось так, что а именно в тот момент yeah. на меня наложилось все, то есть я поняла, что это моя последняя точка кипения, то есть что на работе своей я больше не могу, мне, мне некомфортно, мне уже тесто, мне надо куда-то идти. Плюс еще я разошлась с мужем на тот момент, и меня, мне казалось, что всё, жизнь уже закончена. Вытащила меня как раз из этой mm -hmm. и уже обучаюсь, уже консенсируюсь своими преподавателями. Mm -hmm. а, я узнала о том, что если... Чуть-чуть почерк, он очень зависит от нас, от нас, внутренних, от нашего характера, от нашего восприятия, восприятия, восприятия. можно меняться самому, и почерк пойдет за тобой, можно делать обратные вещи, менять почерк, менять подпись, и тогда уже внутренняя наша часть она будет принять. Я решила попробовать подпись. Свою подпись я меняла. Месяца три у меня рука не шла, мне было психомоторно очень трудно, потому что мой мозг еще не осознал, что мы меняемся. Мы меняем подпись, мы меняем жизнь. А месяц через три, когда уже мне стало комфортно, моторно, моя рука слушалась, и за ней пошел почерк. И действительно произошли невероятные изменения, то есть я внутренне стала ощущать себя это продавала я поняла, что графология это именно то, чем я хочу пока заниматься в жизни. Я поняла, что я могу помогать другим людям, и они потянулись ко мне за помощью. И на данный момент я являюсь запланированным экспертом-графологом. Я руковожу Центром изучения почвы «Современная графология». Это представительство Института графоанализа и МИС в Лобер Москве. Как вы видите, принимаю участие в телерадиосъемках. В качестве эксперта области, в своей области я пишу статьи. Я регулярно участвую, участвую в в конференциях мастерских а, и так далее. Более того, я реализовалась как поэт. У меня вышла книга. Я член Союза писателей-переводчиков России. Официальный партнер Спербанта, член а, экспертов рынка труда. Дальше очень нужно долго продолжать. Это все по мне, это все дала мне технология. А, и для вас я сегодня попрошу просто рассмотреть, подумать, насколько вам подходит эта методика. А, тем более сейчас в условиях кризиса, я не знаю, что будет через несколько лет, когда вы закончите институт, а, но на данный момент очень сильные, сокращение. Это раз, и остаются самые сильные специалисты. То есть те, которые действительно могут, которые обладают чем-то более узким, какой-то большей уникальностью. Наш сегодняшний план. Он очень большой, я постараюсь дать вам максимально много полезной информации. И мы сегодня, естественно, поговорим с вами о том, что же такое афология, да? что предпочесть, анализ почерка, либо какие-то другие методики. Вообще, в чем преимущество к афологии, да? что можно узнать о человеке, о сотруднике, по почерку. Да, такие неблагонадежные склонности, к примеру, можно ли ему доверять и сдать ту же самую квартиру, если мы говорим о ходовой жизни. В а личной жизни, кстати, тоже очень неспользуется. Я уже автоматом срабатываю, когда вижу, что человек для меня очень помогает избежать очень многих вещей. А какие преимущества, естественно. Как зарабатывать много на этой методике. Правило подачи в ночь. Это тоже один из важных факторов, который многие почему-то не учитывают. И, например, бывает такое, что давайте я вам по WhatsApp и пришлю свой почерк. Это не для работы абсолютно. А в чем анализы с подписи? Потому что многие думают, что именно по подписи, именно в подписи все кроется. Подпись — это наша краткая автодиаграмма. Она краткая, здесь это ключевое слово, сегодня, остановимся тоже поподробнее. А, покажу вам три этап типа почерков, форма движения, организация, что тут из них всегда выходит на передний план. И поговорим с вами о составлении психологического прозвища как это делать на основе именно При помощи графологического анализа почерков. На сегодня нету пульсов, но вы сильняшка. Это все хорошо. Итак, графология это один из методов психодиагностики. личности на основе анализа почвы. А, используется во многих странах. В странах Европы очень развита. Это Италия, Франция, Швейцария, Германия, Венгрия. Там да, 20 лет одевались того, что графологию все-таки признали наукой. А, была похожая ситуация на нашу страну. А, просто в советское время Испология была запрещена, она принципе, была псев псев буржуазной псевдонаукой, а, поскольку она говорила о том, что личность губы индивидуальна что каждый человек человека неповторимый, и у каждого есть свои личности и внутренние особенности. В советское время всем было удобно, чтобы все были одинаковые, серой массы потому что ей удобно управлять. Поэтому а она была запрещена. Также, безусловно, развита в Израиле, испология, Практически ни одно собеседование там не обходится без участия граффолка, и, как я уже говорила, службы безопасности используют эту методику. И если кто-то был в Израиле, то знает, что это безопасность. А, кстати, про Европу 85% компаний в на регулярной основе используют именно драматологическую методику, анализов учебных. А, еще также раз Британия США, страны Латинской Например, в я очень сильная школа, я сейчас прохожу у них повышение квалификации. Слава Богу, испанские пост-небесторики не позволяют это делать. А, что вообще? Почерк нам показывает взаимосвязь между деятельностью головного мозга, нервной системой, психических процессов, подсознанием и мелкой моторикой человека. Нам, на самом деле только всем кажется, что мы сознательно управляем а, всеми нашими поступками, всеми нашими мыслями, всеми нашими побуждениями. На самом деле это не совсем так. Огромнейший пласт находится именно в нашем безсознательном, который нами руководит Сигмунд Прейд. Он считал, что соотношение сознательного к безсознательному примерно один к десяти в 20-е годы уже было выявлено, что соотношение 1 в 40. А сейчас при помощи томографии а, головного мозга а пришли к выводу, что соотношение составляет 1 на 10 25, 1 на 10 в 26. Можно да, себе представить. Поэтому это все заложено именно в нас, и при помощи мелкой моторики мы можем вынести наше воспознательное анализное внимание, которое кратко определяет 20 человека. Да, графология основывается на психофизиологии, психологии, психиатрии, технологии. То есть это не просто а, определить характер, добрый, отрывчивый и так далее. Здесь все намного глубже. То есть мы можем понять еще причины, почему человек может поступать. Мы можем прогнозировать какое-то живой, что может нам, естественно, помочь. мы работаем с персоналом, там очень разных аналитиков, но мы забываем о том, что все мы работаем с людьми что <сос> у каждого человека есть какие-то желания, есть какие-то мечты, есть работа, свой внутренний мир, это не просто, не просто. И как раз этот анализ вам помогает все эти вещи раскрывать. Кто знает, что это? Хорошо, попытайтесь описать, что вы видите на этой картинке. Сырочки, да, кружочки, точки, вот. <сёплотные> Кто еще что-то видим. <сёплотные> да, подключайте. Квадрат. квадрат. Заметьте, что никто из вас не выделил какой то отдельный кружочек Вот этот, или вот этот, или может быть вот этот. Да? Вы смотрели всю картину целиком. Кружочки во множестве. Квадрат, как, как часть целого. Вот то же самое. Гештальт в с местного языка – целостная форма или структура. Вот в то же самое мы не смотрим по какой-то отдельно взятой буковке. Мы смотрим целую картину почек, и на, на основании ее мы составляем некий синдром, то есть а, совокупность экологических признаков, которые нам дают возможность судить о том, а есть ли это качество человек и либо оно отсутствует, и насколько ярко оно выражено. То есть если представить, да, вы увидите чью-то руку, вот что по ней можно сказать? Волк, я ученые. бы определить, да, там, какие показатели, да. что? Ну, показатели какие-то там, пол, например, воздух. И... Кстати, нельзя. Волк? Нельзя. нельзя. нельзя. Вот. А Если мужчина с женским почетом вы увидите, расскажите, что это женщина писала. Да. я имею в виду руку, вы имеете в виду руку. А, про, про руку, да. Да. да. В принципе, можно, да. Это да. бывает уже подобные а руки, а рот мы можем определить? Да. Рот. Нет, Нет, цвет волос, можем, вам, как человек улыбается, можем вам проверить, можем еще четко. бодрость, да, примерно, да, можем, детка, розовая, старчинка, вот тоже самое почерк, к примеру, мы видим одну букву, вот, вы представляете, что это наша самая рука, по которой целого портрет как вязать на карту, к примеру, если мы говорим с вами о халатах, нам недостаточно будет того, чтобы почерк и просто с наши. Там может быть иммунная система просто ослабливая, да, там может быть какое-то заболевание и много-много-много-много еще всего. То есть, чтобы сделать выводы, если человек халатности должны, а, должны быть другие признаки почерк. А, к примеру, вяло текущее движение, весь почерк какой-то, да. Савы наши подвисающие попытки буквы, еще ряд других признаков, которые нам прекрасно будут говорить, что да, в этом числе нет. И по одному целая концентрация. Здесь можно прямо себе записать и краткий список тех компетенций, которые мы можем выделить на вашу очередь. Это и умственный потенциал, и разбивательские способности, активность, и лидерство, и коммуникабельность, способность принять способность мечтать инициативность, устремленность, гибкость, наторность. И, а, на самом деле, этот краткий список, продолжать можно очень много. И прошу вас обратить внимание на специальные инвестиции, а, как благонадежность и психологическое благополучие. Это тоже очень важно. Даже если а, все будет правильно подобрано, если у человека психологическое неблагополучие, вы видите, как это раскроет а, депрессию, может быть, даже невроза. Это, а, кстати, очень часто. Мы даже можем это вокруг не исключать, верные срывы бывают. Эти вещи могут также мешать ему нормальной работе. Ему, так как ему внутри некомфортно, он будет это выплескивать вот и в соответственно, мешая всему рабочему процессу. Хочу с вами поговорить о применении Первое, это сложно обмануть. Если человек каким-то образом а, пытается поделать да, вот, почерк, когда он вот, приходит а, на собеседование, к примеру, вы его просите написать образец почерка. Если он будет пытаться как-то изменить, а, пытается где изменить в основном внешние призначении. Например, размер, например, наклон, а, написание там, некоторых букв. Например, вы пишете ВД, вот так, вы ее переворачиваете в другую сторону. Это все будет заметно, и вы только себе, во-первых, можете наблюдать. У нас был случай, мы брали, помимо починка, еще рисуночный тесты. Тоже используется как дополнительный инструмент в работе. А, и мы брали тест дерева, вот кто знаком с этим тестом. Но тем не менее, корни дерева говорят о том, насколько человек устойчив в жизни, насколько он основательный. А, и на собеседование пришло несколько купил себе книжку, решил подготовиться, он прочитал все значения а, и выделил, он нарисовал огромные корни, он выделил еще и почернил, вообще говорит о страхах, о каких-то психологических проблемах у человека. Мы, мы когда смотрели, у нас первый ряд, вот шоковое такое состояние, шоковое. Потом мы его когда уже вызвали, и при разговоре, при разговоре выяснилось, что он просто хотел, чтобы вы взяли на работу и пытался улучшить свои результаты. Здесь вот такие вещи, плюс невозможно подготовиться заранее. С многим тестам люди, да, вот так же, как про дерево я вам сейчас рассказала, к примеру, если идет типирование там, по тому же самому юнгу, по амайрис можно как-то прочитать. И подготовиться. Я, к примеру, знаю психологию вот и то, знаю всю эту типологию, потому что я ее рассказываю на своих обучающих программах. А я знаю уже примерно, как нужно ответить, чтобы я получилась к тому типу или к другому типу. Понимаете, здесь может быть вот такая вещь. А с психологией это невозможно. А не обязательно личное присутствие человека. Мне достаточно кто-то Естественно, хорошем изображении, если это отсканированный, вариантов, то да, его, в принципе, достаточно для того, чтобы я могла сделать какие-то выборы. Не теряет эффективность а клинность от применения, да, когда человек может быть уставший, он уже знает эту программу, и, ну, либо вообще не хочет, когда отвечает. И точнее, чем детектор ЛЖ. Кто понимает, Почему? Смотрите, в чем вещь. Детектор лжи, он реагирует на эмоции человека. Все вот эти проводочки, они славливают эмоциональное состояние. Соответственно, человек может волноваться из-за того, что его уже посадили на этот аппарат. И аппарат может выдать такие результаты. Плюс там мифис играет в его состояние, к примеру. После пятничного вечера, после клуба, он садится. ему абсолютно, ему вообще все, по-моему, атрофировано и да? ты будет иметь погрешность. А, и еще такая вещь, что специалисты полиграфологи, они обучаются по разным методикам и могут не совпадать своих конечных выводах. То есть один скажет, что украл, второй скажет, что не украл. И работа да, до 10 что? Как? Да? Графологи, какую бы методику они не использовали, а они придут к тому и тому же выгоду. Вот хочу с вами поговорить, кто какие знает тесты на определение IQ. Проходили же наверняка ради интереса к нашему депоеку. Да. Сколько времени уходит на такие тесты? 2 часа. 2 часа, часа. Здесь достаточно нескольких семей, чтобы определить уровень интеллекта. Как думаете, кто умнее? Вот этот? Вот этот? Нет, нет, нет, так, кто за первый вариант? А первый, это первый вариант. это первый. Кто за, кто за второй? А кто вообще никогда руку не поднимает, чтобы я не спросила? Такие есть, да? Да, все-таки какой оставим? Первый или второй? Кто умнее? Второй. Второй. Смотрите, какая вещь. Во-первых, чтобы соображать, нужно соображать быстро. Скорость в этом почве. Чтобы не акцентировать внимание на каких-то мелочах, мы сокращаем траекторию письма, мы упрощаем буквы, делаем их короче. Здесь идет полная продуманность. как подробно, выделено. каждая буква, каждый бук не внимания. Очень подробно. Этот человек будет во всех подробностях рассказывать вам, как у него день прошел. Вам нужно быть, если у вас такое мышление, вам может быть это вообще не интересно. То есть он там в 7.32 я проснулся, в 7.33 я пошел носить зубы, в 38 пошел готовить себе завтрак. Зачем Я думаю, людей не надо представлять. А вот вы не знаете? Нет видите как может быть по поводу женского мужского анжелина заличия пример того что она по мужскому складу аналогика интуитивная типология Здесь сенсорика черепа. очень конкретная, очень прямолинейная, конфликтная, агрессивная, здесь все не очень хорошие вещи, более... тем не менее, видите, да, как мышление ульяновситет. Вот может выучить все традиционно советских энциклопедии, за счет этого и Понимаете, да? А вот картинку видите, картинку целиком не сложно связать какие-то факты. Не <клышко> Объективно. Объективного Интеллект ниже. Да. У него вообще практически не <клышко> чувствуют. А, вот еще <клышко> такая вещь. Как вы думаете, что обычно пишут при поступлении на работу? Вот, что бы вы у себя в резюме о своих качествах написали? устойчивой, ответственный, ответственный. Пунктуальный. пунктуальный. В основном, на самом деле, я вам открою тайну и пишу практически одно и то же. Да. Что коммуникально, ответственно, никто никогда в жизни не напишет, что я конфликтный, а, я халатный, и вообще я так прошу, и давайте мне платить доклад, а я чуть -чуть, Никто не напишет. И графология нам дает как раз возможность увидеть это изнутри. Возможно, это и так, то, что вы напишете в вашем резюме, естественно, но никто не знает, насколько это объективно. Есть методики, а кто слышал там, или 60 градусов, Слышите, да? А есть еще методика, сейчас не вспомню ее название, когда там идет ⁇ оцените себя сами, оцените на качестве в компьютере а, ⁇ и оцените себя так, как вы думаете, думаете оценивают вас другие. Как вы думаете, насколько это объективно, вот эти методики? Насколько человек может быть объективным, я? Ему может казаться, что стол... Он квадратный, а он на самом деле деревянный. Здесь немножко а, плюс восприятие, да? это очень судебные методики, поэтому тесты, опросники, интервью. Вам может понравиться человеку, он пришел, здесь опрятный, здесь они рожцы, сыволочки, режимые, идеальные Ну как такого нельзя? Вы его берете, а потом получается, что у него какие-то нарциссические а, проявления. То есть, он весь такой холёный, голубой крови, но он под синий, он делать ничего не будет. здесь можно пережить очень-очень-очень ошибиться. Вот как раз-таки один из примеров таких ошибок, когда люди начинают либо серпировать сами себя, либо, кстати, приходят специалисты, которые также очень часто ошибаются. Мне на консультации бывает да, такого очень часто. Человек приходит и говорит, у меня такая развитая интуиция. А да. ты смотришь и говоришь, что нет. Здесь сенсорика. Но интуиция здесь еще. Расти, расти. Вы как думаете, где интуиция, где сенсорика? Так, давайте тогда начнем так, чтобы не было путаницы. Где интуиция? В первом или во втором? Во втором. Так, вы считаете, что в первом? Первый какой? Первый. Я спрашиваю, да, притягивая. Ну, считайте, что во втором. Ага. Видите? Правильно. Вот здесь. Легкий недеобразный почек. Видишь, невнятный букв. Да, интеллект высокий, да? Очень много белого пространства. Буквы как будто приплятят. Это дает как раз-таки вот это видение, вот это прославление и уважение. Здесь чисто воздействие историка. Конкретность, практичность, ориентация на конкретный какой-то конечный консультацию. То есть человек сделал, ему важно видеть, что нужно сделать. Здесь важны рамки. Здесь важно, чтобы была какая-то структура, чтобы у человека была какая-то конкретная инструкция. И если нет, как выходить к таком месте работы. А то он так и выдержал. Его полет фантазии, мы уже несколько нет. Вот проект не такой временный, как одна, одна, одна, Долго-долго одна, проект одна, одна, одна, одна, одна, одна, одна, одна, одна, одна, одна, одна, одна, одна, одна, как Что можно увидеть, глядя на почек здесь тоже как вы понимаете краткий список и патологическая нечестность мы можем ее распознать склонность к нажению да? к примеру человека нельзя ставить на кассу а человека нельзя ставить в какой-то финансовый отдел рано или поздно он все равно себя проявит и убежит с вашими деньгами то же самое касается продаж если пишем активы продажников а там, как раз тоже мы берем неблагонадежных людей, но зато как они продают. Там у них есть другая сторона медали, это опять же желание забрать свою пасу. Здесь, да. а непредсказуемость, склонность к безрассудным поступкам, экспрессивные выходки, инкультивность, халатность, о которой я уже говорила, манипулятивность, податки расселения, маска, лицемерие и так далее. То есть список здесь тоже достаточно. Вот как раз-таки хочу вам показать один из примеров неблагонадёжной почвы. Что? Да, Слишком резкий. Закарючек. Закарючек много. Вот этих выбросов, да? Да. Ага. Что еще? Выходят сверху. А размер, разорам да, размер. Да. Да. Что еще Наклоны Наклоны это пределами. Да. Нет устойчивости наклони. Это из импульсивности, здесь еще это накладывает. То есть мы здесь говорим о, об открытой форме конфликта да, вплоть до физического руководителя. А, это нет, можно нет. заметить. Потом я вам покажу именно открытую форму ну, а, Как вы видите, смотрите, пространство лица, оно перегружено этим техникам, его много. Его слишком слишком много. А, неустойчивость выброса от импульсивности. Да, он не сдерживает себя, да, не будет контролировать свои да. Очень маленькие расстояния между словами, между строками. Смотрите, прям залезает. Здесь вообще строчка. Очень хорошо, да? Видите, что Самый главный признак это вот эти конечные обрубленные штуки, Они не астрием заканчиваются, они резко убиваются. Таких вот есть по всему все в собаку Не по одному применился. А, то есть если вы увидите, как то так вот мы не будем говорить о том, что человек еще один вид но это уже скрытный. А вот что выделим? Такой, лепленый, да. Ну, там правда интересная комедия. он прямо. есть. Ну, здесь более-менее правый. Давайте проявимся сейчас лояльность и более-менее вправо. Ему и так внутри не Пож пожалеем товарища, не будем надеяться. Смотрите, он очень зажатый, он очень законтролированный. Вот те, кто сидят поближе, увидят прямо из ломок почвы. Видите, как будто рука тронгла. И таких здесь очень много, в марсе, и очень хорошо видно. Как будто у человека либо рука тряслась, либо рука-то И вот уже первый такой психологический бой. Здесь разница об этом говорит. Когда человек не комфортный внутри, у него внутри он это пытается контролировать, а потом происходит такой момент, когда он у нас в Причем очень редко и не таким образом. Это жалко. А так, если внешне, то кажется, это совершенно спокойно будет с новейшим человеком тем не менее, время от времени происходит а вот Еще одна важная вещь, о которой стоит поговорить, это правило подачи почерка. никакие тетрадочки, никакие-то коленочки, и даже если вы на эти коленочки папочку подложите, здесь не годят. Я, например, очень часто заролю.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 а, собственно, если мы говорим о правилах подачи почерка, здесь я вам привела очень хороший пример, как это должно быть. А, давайте сейчас с вами вместе попытаемся выделить, что это, какие должны быть правила подачи. То, что написано, не важно. Я читаю содержимое уже, когда провела консультацию, уже когда провела анализ. Чисто ради интереса, что человек хотел тебе сказать, что он написал. Мне о том, что написано, мне не важно. Я смотрю, как написано. Посмотрите, формат А4. Это обязательно. Это наше жизненное поле, наше жизненное пространство. Там можно увидеть, как человек организован, как он и внешний, и внешне себя подкладывается еще два-три минута, чтобы не на голом столе, чтобы не было каких-то Вещи, которые могли бы слить в ваших лучах. Естественно, стол удобный. Посадка тоже. Не как-то вот так. вот Можно здесь на гранишку салат, или еще что-нибудь. Да? Вы садитесь так картон. Очень удобно. А, очень важный параметр это синяя шариковая ручка. Ни черная, ни келевая, ни фломастеры, ни какие-то карандашики. Карандашики для рисуночных тестов. Здесь синяя шариковая ручка. Смотрите сейчас свои записи. Я вижу, многие в тетрадке Вот, о ней рассказывают. Возьмите тетрадку, посмотрите. Просто синяя выкину другую разницу. Я раньше очень любила черную белевую ручку. У меня практически. Сейчас перешла на синяя шарика. Прям посмотрите поближе. Луковой синей ручки. Есть записи? Вы увидите переливы. Силоватый, салимоватый, малубоватый. Видите? Да. На то, как вы написали, на эти переливы, когда вы пишете вот эти граммы, близко-близко, посмотрите на то, как вы написали. Слово, буква. Вы увидите синие, белые, как бы малубоватые. Это, это штрих. Это штрих. Это то, что заложено в глубине. А почему? Вот как выявляет вашу подделку, мы говорим о документах. Это один из важных параметров. Он бывает разным, он может царапать, он может быть мягким, а он может быть наоборот еще шершавым он таким особенно. Если это в нижнем стороне, там точно к деньгам и Очень разный. Один из глубинных параметров. Вообще, да, вот то, что неизменно в человеке, вы это не сможете сознательно контролировать. С буковки вы можете на клоун размер поменять, а что это не сможете? Вот эти вот переливы, если вы даже с другом вздохните, это два раза. А что еще? Тут на лампы. А что? А что я? то что то есть то есть то есть то есть то есть то есть то есть то есть пол указывается то есть то или то зрение человека и наличие каких то психомоторных заболеваний или употребление есть то есть то есть то вывихи, вывихи, еще что-то, что тоже что -то, что -то, может влиять на весь а, И обязательно текст должен быть правым. То есть это не должен быть такой, вот, это не <как> должен быть контектовку, это не должны быть тихи, <как> даже если вы вот сейчас из промышленности, потому что тихи требуют особого расположения. А нам важно посмотреть, как человек слева, направо то они могут быть ворачиваться, зависит от того, как человек располагает. Давайте посмотрим. Суть. Правильно суть. ли? Вот она. А, никаких суть. клеточек? Я а -а -а. четыре. Ага. Не указано, кто написал. Не, не указано, кто написал. Плюс в качестве. А Опять-таки о качестве. Это фотография. Я не работаю с фотографиями, потому что видите, что получается? У -у -у. Я начинаю увеличивать, чтобы посмотреть штрих, у меня вообще всё испугается. Это не годится для да, работы. Да, потом, вот если здесь, к примеру, мы забрали всю эту разминовку, возможно, текст был бы по-другому расположен. Может быть, было бы больше расстояния ну, Мы уже смотрели насколько человек. Объективен, насколько он видит вообще перспективы. Да? Либо наоборот еще сильнее. вес удержался. Здесь тоже очень. И плюс это запись, опять какие-то традки. Вот. То есть очень субъективно, большой процент погрешности такой на вебирах. у нас Вот кстати. Личный, вот про того холеного сотрудника, который а, приходит на работу и создает впечатление вам посея и работает. Работа будет своим перекладывать, sei, что другие виноваты. Обстоятельства, люди, там, неважно. Вот по А подпись? Кто-то узнал в твоем, кого есть похоже. <свист> Ну что, продолжаем? Смотрели? Смотрите Просто смотрите Помните в копии, это наша краткая биография, как я уже говорил, наша единая репутаточка. То есть то, кем мы представляемся, то, кем мы хотим для них быть, кем мы хотим им казаться. Очень важная, вот в чем опасность анализа только по подписи. Подпись может очень сильно отличаться от случая. Соответственно, то, что мы видим снаружи, то в что представляется, и то, как случаев 3, может очень сильно отличаться. Если анализировать, к примеру, взять подпись, у нас получится совершенно другой портрет. Например, даже погода реагирует говорит по мне анализируется по одной попке я пошел и прикрою смотрите примеру, лево наклонный по очерке и право наклонная такие варианты Законтролированный почерк, и наоборот, свободная такая интуитивная подпись. Соответственно, мы будем иметь 2 продукции, и, конечно же, подпись не отражает всех нужных элементов почерка, как часть человека, да, пророку сейчас говорит. Тогда нам будет не хватать реорганизаций, расположения, мы не сможем быть отношений с людьми, в сможем быть отношений с людьми, не Давайте посмотрим, отличаются ли здесь по стилистике почерки и подписи. Кто считает, что да? Отличаются ли пастилистики, по почерки и почерки? Нет, нет. Вот этот Да, не отвечает ничем... Очень. не отвечает. не Да, Тут нормальный. Этот такой... Вот это вопрос. Вопрос не понимаю. По, слову, раз, по поводу отличия почек на какой-то человек внутренне да, соответствует внешнему представлению. На самом деле, здесь они не отличаются ни тот, ни а другой почек. В принципе, стилистика телестике они одинаковые. Первый чуть-чуть еще но подчеркивает, но тот же самый прямой наклон, даже глава, здесь все то же самое дело. И то же самое, движение в первую очередь продолжается. Да? даже попроще покинуть такие вещи. Люди, они не пытаются, планировать. Да, да, Смотрите, а здесь здесь, здесь видите. Они отличаются. Видите видите. какая Когда они отличны. Что бы вы сказали, если бы вы увидели отдельно вот эту подпись? Начальник. Человек, начальник. Да. Уверенная, большая подпись, да? С движением, с размахом. Да. Если мы посмотрим на то во-первых, мелкий а, И Здесь наклон, размер, здесь все прыгает. А, нет? Вот этой уверенности внутри нету. Человек и сейф сзади не он меняет решение. Сегодня подумал так, завтра подумал так. него еще нет соответствия между его Хочу, он могу. Абсолютно два раза. Да? И даже захотел не вернуть. Там были, там очень много. И здесь. Смотрите, что происходит. Я до сих пор так и не смогла прочитать. Текст честно признается. Какие-то вещи, я прям, ну, аркады, закрыты буквы сверху. Очень закрытый цвет, но при этом еще аркады как-то Еще и важно, да, с одной стороны мы закрываем этот внутренний мир, но все-таки важно показывать, да, что люди все-таки скажут. Очень закрытый, очень продуманно. Вот здесь уходы, видите, в правой стороне, легкая, беглая, бирлядная. Вот такой же швейк уже расположены и опять, и вот этот штуршок абсолютно два разных человека перед нами получается а, пологи у нас есть три китайпочек мы немного сегодня с вами остановим помимо вертикали горизонтали и глубины штрихом э, мы сегодня уже познакомимся одной из глубин а Есть еще форма движения и организации? Спасибо. Есть еще форма движения и организации? Здесь мы говорим об акценте на форме. Посмотрите, красивый такой. Красивый? Да, сразу-таки на внешнюю оценку, Ведь, как правило, люди, люди очень живут, хорошие. А, у них визуальное восприятие, как, что там, оформительное, очень хорошо идти. А, на внешний имидж идет оценка. То есть в ущерб движению человека, в ущерб внутренней мотивации, все-таки больше на мнение окружающих, что скажут, что подумают, и за счет этого идет оценка а, на его что происходит, когда движение смещаем по Видите, что здесь происходит? Почерк уже течет как экраны. Ушли вот эти красивые буквы, Человек уже не важно, он, он не тратит на них время. А что движение? То есть здесь самое главное, мотивация. не творит внешний ответ, внешний а именно достижение каких-то целей, именно идти вперед, продвигаться. Такие люди не будут заморачиваться на имиджах очень, очень сильно. Они не будут тормозить на том, что скажут другие, если я как лидер, это или другое решение. И вот здесь организация. То, как расположен тело. Как правило, у людей по логическому складыванию еще видно. Еще видите? Четкая структурность расположения, абзацы, строки, все очень структурировано. Человеку очень важно, как все организовано. организованные и, как правило, они благонадежны, потому что ценят рамки, ценят порядки. Просто понимают, и ценится обратно. Да, отправить до самого интересного. Кто знает, что это за воронка? Это некая воронка Как вообще все происходит? Наверху мы делаем с вами отбор. То есть ищем, отбираем тех кандидатов, как правило, чем больше стекается, да, у нас здесь на количестве. А далее, естественно, мы отбираем тех, которые наиболее адекватные уже на первом этапе. Да, первичный акватор, мы смотрим резюме, мы смотрим образование, мы смотрим то, насколько нам подходит человек. А, и, естественно, очень важно знать, на какую должность он идет, то есть составление психологического органа. К примеру, юрист юрист Рози. Да, одному прекрасно подойдет быть адвокатом, а другому как прокурор, незаменимым а третий просто а, по юридическим вопросам с бумажкой будут абсолютно разные по психологическим по своим качествам. Это нужно тоже учитывать. Когда вы будете представлять этот ответ. Естественно, здесь уже идет более детальное. Здесь как раз применяется психологический анализ. Э Почется, -э чтобы не тратить. И потом испытательный срок и уже трудовой договор. У нас как обычно бывает, что сейчас срочно нужно кого-то взять, открыть какую-то позицию срочно берем и уже не смотрят, меня, не проводу никакие тесты, ни психологические, ничего. А, и потом очень долго-долго-долго упадняем. Уходят а при сотрудников, которые обучены этого человека. Если он совершенно не способен выполнять свои обязанности, то, естественно, опять-таки, время на новый поиск и деньги компании. Надо это тоже понимать, надо это тоже учитывать. Да, вот, как я уже говорила очень важно проводить анализ должностных обязанностей да? а в некого, для вас, наверное, проще сказать, аватара того человека, которого мы хотим принять на работу пол, это возраст, его семейное положение, его интересы его увлечения, да, мотивации которая была бы для него важна да? к примеру, вы там даете дополнительную поликлинику там, тренажерный зал этом. Психологически должностя, обязательно, какими качествами должен обладать, не то, что там добрый, ответчик, коммуникабельный и так далее. Есть, нужно понимать, что каждой должности будет свой логический портрет. И всех, если набирать всех одинаково, да, вот, формируя команду, то получится соответствующему всем профилом. Личностные компетенции и уже анализируется проводит анализ данных и уже отбирает именно кого брать. Вот, хочу вам привести пример. Мы выбирали IT-специалиста. Какими психологическими качествами? должен обладать такой человек усидчивый человек, странстойчивый терпение это... должны ли быть у него лидерские какие-то качества Нет, не обязательно что еще по психологическим инфекциям что еще политически такое должно быть нет, пока только по характеристикам. Там? может быть, да. да. Нам не нужен такой любимчик душа компания, компании. Да, если он будет заниматься компанией, кто будет заниматься компьютером? Как думаете, кто подходит? Так, первый? Кто за первый? Ага. Кто за второй? Разделились у нас. Смотрите, что получается. Раскладывая по компетенциям, я здесь выделила 8 компетенций. Да, это внимание к деталям важно. Это практичность. То есть ориентировка на какой-то конкретный, конечный результат, это детальность мышления. Нам не нужно, чтобы он вот так смотрел, ему надо уметь концентрироваться на этих молочах, на этих деталях да, внимательность, что-то где-то, какой-то ход не прописал, да, и ничего не получилось. Терпеливость. особенно если церпеливость заниматься одним и тем же делом очень долгое время, это пунктуальность, это усидчивость и умение концентрировать свое внимание на этих молочах. А как презентация в синих, видите, есть только сини-голубые варианты. Смотрите, что получается. Первый кандидат по всем этим качествам, да? Второй кандидат, то есть тот, который ближе к краю, он максимально нам подходит, да? Второй кандидат. И третий. В принципе, неплох, но вот этот подходит больше. То есть второй кандидат нам подходит больше. Если нет, это некоторые психограммы, которыми мы пользуемся, мы очень пользуемся. А вот такой порочный круг. Каждый работодатель хочет молодого сотрудника, чуть то не 20-летним опытом, работать. Да. Знаете, да? да? Вы приходите, когда вам говорят, что у вас нет опыта, естественно, а где же его взять, да, если вы берете такой опыт. Поэтому, а, заканчивая вообще институты, я даже своей практике скажу, я когда получила диплом нашего института группоанализа, я тоже думаю, вот у меня диплом, у меня на специальность, сейчас они все ко мне побегут, полетят, ничего подобного. И у вас такого тоже не будет. Таких специалистов, к сожалению, как-то очень много. А если у вас нет, во-первых, опыта, во вы ничем таким не выделяете, если вы пробиться сложно, да, вы пробьетесь, но, к сожалению, вот это показывает практика опыт, да, либо идти э, за опытом получать его ну, за копейки, да, потому что хочется сразу высокую должность, хорошим хорошую чтобы с машины, да, и так далее, тому подобное. Вот эти вещи нужно учитывать. А, и все специалисты, которые обладают такими знаниями, навыками, да, более, которые способны максимально эффективно как персонал, да, работать, управлять им то они, как правило, достигают высоты на да, более короткий уровень. Что дает вам вообще граховодия? Да, да. Во-первых, вы умеете уже устанавливать отличительные черты личности. Да. Это оценка личностного рабочего. Плюс, кстати, использовать для себя, для определения молодого человека в вашем да, а почему он поступает вот именно так, а не иначе, вот именно в этой ситуации? Да? То есть когда вы уже начинаете понимать его мышление, образ этого вот, вот, мышления, да, а, строение гармоничного оснащения, да, это разработать системы, мотивации. Если вы знаете, как, как психологический человек устроен, вы знаете, чем его можно мотивировать. Опять управлять почек, а, разрабатывать вот эти темы мотивации работы обратной компании, это же, да? Умение адаптироваться под тебе денег, это работа в команде, развитие сотрудников вашей личной эффективности. Вот. Все те, кто приходит вообще учиться в трофологии, я не знаю, ни одного учена у кого бы не поменялся в из-за этого. Не могу провести ни одного примера. Потому что когда ты это все через опять изнутри это узнаешь, у тебя, у тебя как будто ширма. Вот, ее открывают, и ты так смотришь. Маленький ребенок на этот, этот окружающий мир и абсолютно переворачивает знание, что по-другому начинаешь обратиться к миру, к людям, а, к себе в первую очередь. То есть у тебя раз и вот так вот все раскладывается в по это очень. Ну, вот такая вещь. А, естественно, переговоры, это сервис в тоже очень активно используются. А, для тех, кому интересно, я приглашаю к себе на обучение. Группа у меня стартует в сентябре, осень. Запись а, веду сейчас, и, и группа очень маленькая, поэтому а, количество человек у меня ограничено. То есть не больше 10 я беру. А обучение в онлайне. А здесь вы видите, как это выглядит. То есть вам не надо тратить время на дорогу. У вас есть доска, на которой я объясняю все на примерах, психологические особенности. У чат, вы можете спрашивать. Вы получаете коллекцию почерков института, по которой мы работаем, домашние задания, Это теория, практика. Встречаемся мы раз в неделю по три часа. Это 20 занятий в первый курс. И, естественно, после сдачи экзаменов, диплом института группа анализов. Проподавать ну я, запись в мою группу, поэтому личное от меня приглашение. Здесь учебные материалы и видеозаписи. Конечно же, я даю. Здесь вы графируете. Какая цель? 9500 месяцев. Это как дополнительное ваше образование, где вы учитесь по своей специальности. Уже если к концу вы заканчиваете, у вас уже 2 минуты, у вас уже 3. И также для самых активных кто хочет понять, как работает графология изнутри, кому интересно уже сейчас наладить какие-то связи, в частной инстрии, познакомиться с нужными людьми, у меня довольно часто мероприятия на таких конференциях, на таких мероприятиях, где вы можете как раз таки познакомиться, да, уже. Я сейчас ищу еще... на обучение или на ассистента. не бойтесь, она добрая. Хотите не боитесь платить